Уже во второй раз Всероссийский экономический диктант прошел на площадке КФО. Ко Всероссийской акции также присоединились лицеисты университета. Более 50 учащихся из IT-лицея и порядка 40 школьников лицея имени Лобачевского. Диктант проходит в виде видеозадания. Ди участникам под диктовку диктор э через видео диктует ответ вопросы. И у участников есть около трех минут, чтобы правильно ответить на вопрос. Участники мероприятия из числа школьников и студентов, набравшие более 80 баллов, будут приглашены в финал Всероссийского проекта Фестиваль экономической науки. Адель Шамилова, Зуфар Галивов, Владимир Нелюбин, Универньюз.